Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас очень интересная тема. Это почему возникают откаты при тревожных расстройствах. Можно сказать, что почему возникают откаты и при неврозах, и при ВСД, и при ОКР, при навязчивых мыслях, тревожных состояниях. То есть мы рассматриваем сегодня именно эту тему. Итак, в первую очередь давайте приведем некие, некие примеры стандартных ситуаций, при которых у человека чаще всего может возникнуть откат. В первую очередь это возникает на фоне приема любых успокоительных препаратов. То есть, когда человек пропивает препараты, заканчивает курс, у него после курса может происходить откат. Дело в том, что на фоне приема препаратов он чувствует себя комфортно и вот эта разница приводит к Потому что человек делает вывод, что у него случился откат. То есть он возвращается к тому самочувствию, которое было у него до приема препаратов. А бывает еще и более тяжелому самочувствию приходит. Это можно считать откат. Он происходит в результате того, что в процессе приема препаратов человек продолжал наращивать свою тревожность. То есть уровень тревожности продолжает расти. На фоне чего и возникает у человека появляются такие проблемы, как различные симптомы в теле, проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью, возникают панические атаки. И получается, что уровень тревожности продолжает расти, препараты его заглушают, не дают проявляться симптомам. Когда человек перестает пить препараты, его уровень тревожности может быть даже уже повыше, чем тогда, когда он начинал их принимать. И получается, он весь этот букет а, тут же начинает чувствовать, потому что никакой плотины нет, Ничто не глушит эти симптомы, ничто не глушит эту тревогу. И получается, он чувствует себя плохо, либо так же, либо хуже. И это можно воспринимать как откат. Итак, следующий откат возникает в результате здорового образа жизни. Дело в том, что очень многие рекомендуют, я в том числе рекомендую, вести здоровый образ жизни, если вы хотите справиться с тревожностью. Но я хочу сразу же сказать, что это не поможет вам избавиться от тревожности. Это поможет уменьшить ее влияние на вашу жизнь. Когда человек перестает курить, например, перестает выпивать, начинает вести здоровый образ жизни, правильно питаться, это снижает его общий уровень эмоциональности. Тревога, она относится к эмоциям, и поэтому при снижении общего уровня эмоциональности за счет улучшения комфорта и повышения комфорта самочувствия у вас снижается эмоциональность. И с помощью этого дополнительно снижается тревожность. Но происходит так, что человек продолжает вести этот здоровый образ жизни, но на эмоциональном уровне его проблема с тревожностью продолжает все равно расти. И когда она э, идет, идет, идет, он уже сталкивается с тем, что вот раньше ему, допустим, помогала вот, вот здоровый образ жизни, пробежаться там еще что-то. А сейчас даже это не помогает. И получается, что он э, перешел вот этот барьер, когда раньше тревога была еще такого уровня, когда здоровый образ жизни ее корректировал. Но в процессе повышения тревожности уровень тревожности перешел за границы, и теперь это уже не срабатывает. И человек сталкивается с обостренным состоянием. То есть э, уровень тревожности настолько уже становится высоким, что никакой ЗОЖ уже никак на него вообще не оказывает влияния. И человек чувствует себя, как будто он уже в обостренном состоянии. Далее, это контент. Очень часто люди смотрят такие видео, как мои, и думают почему-то, что смотря эти видео, они смогут избавиться от своей тревожности, потому что что-то поменяют в своем мышлении, в своих убеждениях. И происходит так, что человек, он мог просмотреть какое-то видео, где, например, говорится про то, что панические атаки безопасны. И вот его вот так воодушевило, он так поверил автору, он так замотивировался, что в итоге после просмотра он ходит окрыленный. У меня больше нет панических атак, я прозрел. Проходит несколько дней и хоп, его опять накрывает. И люди также воспринимают это зачастую как откат. Но на самом деле они создали за счет мотивации, за счет вот этого всплеска энтузиазма, всплеска уверенности в своих силах на короткий период времени некую такую а, сниженное тревожное состояние. А когда вот эта уверенность постепенно начала гаснуть, потому что нет уже дополнительных подкреплений жизнью, что это так и будет, это всего лишь слова автора в каком-то видео, и он начинает все больше забывать, что там были за слова. Это состояние снова возвращается. Собственно, поэтому многие из вас и смотрят такие вот видео, потому что как только вы его просмотрели, вы что-то поняли. Вам стало полегче на несколько дней и потом вы снова приходите смотреть новую порцию видео, когда самочувствие ухудшилось. И вот здесь мы говорим о том, что это временный эффект дает за счет мотивации, но потом вы возвращаетесь к тому уровню тревожности, который у вас был до этого. И многие могут это воспринимать тоже как некий принцип того, что произошел откат. То же самое происходит, кстати, и в работе с психологами на еженедельной основе. Вы приходите к психологу раз в неделю, вы с ним поговорили, вас это воодушевило, ваше самочувствие улучшилось, но к концу недели вы снова возвращаетесь к текущему уровню тревожности. Поэтому это можно тоже расценивать как регулярное возникновение откатов. Далее это медитация. Очень часто люди начинают использовать дыхательные техники медитации для того, чтобы снизить свое тревожное состояние. И в какой-то период, когда особенно вы никогда не делали этого, никогда не делали медитации, вы начинаете их делать и видите, что хопа, это дало реальный эффект. То есть вы успокоились, вы гораздо стали спокойнее. Но получается, что вы за счет медитации, расслабления, релаксации, вы снизили уровень тревожности до какого-то предела. То есть вы дошли до какого-то уровня тревожности. То есть представьте себе, что ваш уровень тревожности – это 7 баллов из 10. Но начав делать медитацию, вы переходите на уровень 6. И получается, вы говорите, вау, самочувствие улучшилось. И получается, вы привыкаете находиться на шестерке. Но постепенно уровень тревожности продолжает расти, потому что эмоциональная сфера никуда не делась. Вы все еще воспринимаете ситуации как опасные, уровень тревожности растет, и вы с семерки, переходя на шестерку с помощью медитации, теперь оказываетесь на восьмерке, переходящей на семерку. И получается, что вам кажется, что вот медитации не работают на мне как раньше, хотя на самом деле ваш уровень тревожности вырос. Но вы можете считать, что у вас возникло обостренное состояние, раз раньше вы себя чувствовали спокойнее, а теперь вы себя чувствуете как до того, как начали использовать медитации, А на самом деле, если вы их перестанете использовать и дыхательные техники, то ваше самочувствие может ухудшиться еще сильнее. Поэтому здесь мы говорим о том, что вот они моменты. Теперь, следующий момент очень важный, это то, чтобы я вам хотел объяснить, как на самом деле происходит у вас обострение состояния и откат. Все это случается из-за одного единственного процесса процесса повышения вашей тревожности. Что такое процесс повышения тревожности? Это когда вы начинаете все больше и больше ситуаций воспринимать как опасные. То есть если раньше вы переживали только там за свое здоровье, а потом начинаете уже постепенно немного переживать за свою психику, потом начинаете переживать за мнение окружающих. И это может происходить даже в ситуациях. Вы можете их сами замечать, удивляться, что раньше я к этому совершенно спокойно относился, а теперь меня это тревожит. И вот это говорит нам о том, что идет у вас процесс повышения вашей тревожности. Вы накапливаете события, которые воспринимаете как опасные, растет уровень тревожности. После того, как растет уровень тревожности, в какой-то момент на фоне этого у вас может случиться какой-то стресс. Это может быть совершенно безобидный стресс. Кто-то накричал на работе, уволили. Или, может быть, вы просто попали в похмельное состояние. То есть поругались с женой или, с, наоборот, с мужем. Или за что-то испугались, например, каким-то новостям. Или переболели гриппом. То есть какой-то мог случиться стресс на фоне уровня тревожности. И вот как только это происходит, у вас усиливается тревожность, но кратковременно. Уровень тревожности на фоне стресса становится еще выше и благодаря этому у вас возникает симптоматика, а может и панические атаки. И вот если у вас возникли уже симптомы и панические атаки, после этого вы начинаете бояться того, что симптомы опять будут, будут панические атаки, и получается то самый опыт, что с вами произошло что-то плохое в плане симптомов панических атак, приводит к еще большему количеству переживаний, что так будет повторяться и дальше. И в результате этого ваше состояние очень сильно обостряется. Теперь возьмем ситуацию, что вы на самом деле вот этот стресс убрали. И получается, что вы как бы столкнулись с паническими атаками, симптомами, потом что-то там для себя делали, самочувствие немножко улучшилось с помощью зожи, там и всех остальных вещей. И ходите себе все хорошо. Но уровень тревожности у вас остался, и теперь на фоне какого-то стресса вы говорите, у меня опять откат. А на самом деле вы столкнулись со стрессовой ситуацией которая повысила ваш уровень тревожности. А если вы сталкиваетесь сразу с тремя стрессовыми ситуациями, или у вас просто больше стресса, потому что вы начали менять свой образ жизни, то у вас автоматически повышается уровень тревожности, и тут же приходят все эти симптомы, панические атаки и так далее. И получается, что это не является откатом по сути своей. Это является совершенно естественным вашим состоянием на фоне вот данных обстоятельств, в которых вы оказались. Теперь, когда мы говорим о непосредственно откатах в работе, то здесь я хочу вам сказать, что на самом деле откатов не бывает в том случае, если вы делаете все очень правильно и точно. Вот недавно у меня была консультация, на которой я говорил о том, что есть очень много способов клиенту избавиться от тревожности и снизить ее. Это и вести здоровый образ жизни, и принимать таблетки, и заниматься медитациями, и заниматься различными процедурами, правильно питаться, заниматься спортом, много всего. Но все это только насколько-то может снизить вашу тревожность, но не уберет ее как основную проблему. И вот если вы берете и все это вообще не делаете, но при этом работаете только со своим восприятием тревожных событий, то это дает уменьшение их общего количества. Представляете, если я воспринимаю как опасную ситуацию, у меня их таких много, я поменял восприятие к одной ситуации, и она из общего списка ушла. Мой уровень тревожности тут же снизился на одну ситуацию, которой теперь уже нет. И таким образом, делая это с каждой ситуацией, вы все время снижаете свой уровень тревожности. Поэтому основной принцип, почему возникает откат, это потому, что вы не работаете с первопричиной вашей проблемы, с вашим восприятием ситуаций, которые сейчас вызывают тревогу. Если бы вы с этим работали, количество тревожных ситуаций в жизни бы сокращалось, а значит снижался бы уровень тревожности. А значит, что у вас было бы даже более хорошее самочувствие, если бы даже возникли стрессы какие-то внешние, потому что уже уровень тревожности ниже, чем был раньше, и уже не может произойти такой сильной реакции, как если бы был повышенный уровень тревожности. Поэтому, когда вы работаете с чем угодно, кроме как с восприятием своих тревожных событий в жизни, вы как раз в зоне риска того, что у вас произойдет откат. Но это не будет откатом в чистом виде. Это будет всего лишь ухудшение вашего физического или эмоционального состояния на фоне каких-то стрессов или изменений в вашей жизни. Потому что помните, что тревожность у вас постоянно возрастает. Вы как раз те люди, которые склонны к повышению тревожности, склонны к накоплению тревожных событий. Чем дольше вы не работаете со своей тревожностью, тем больше она нарастает. И потом, как знаете, как комната, которая заполнена газом, заполняется, заполняется, заполняется. И уже достаточно одной спички в виде какого-то стресса, чтобы запустить у вас огромную сильнейшую реакцию, которую вы называете потом откатом. Хотя на самом деле это не откат, это и есть тот уровень проблемы, который у вас существует и с которым вам нужно в первую очередь работать. Напишите, пожалуйста, свои выводы, которые вы сделали после просмотра этого видео. Для меня это очень важно и спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока.